В современном мире правят технологии. С каждым годом их становится миллион за миллионом. Сегодня я хочу провести с вами в компанию Lab. Это компания, которая внедрила нейросети в камеры города Москвы. Что делают эти камеры? Они просто считывают нас из соцсетей, не только, каждую секунду. Ребят, хочу вас познакомить. Это Артем Кухаренко. Он основатель... Расскажи, пожалуйста, немного о своей компании. Компания, основана в 2015 году, группой специалистов по нейронным сетям, машинному обучению, с самого начала хотели решать сложные, интересные задачи с помощью алгоритмов машинного обучения, которые можно применять на практике. В качестве первой задачи выбрали задачу распознавания лиц в реальных условиях, когда стоит, например, видеокамера на улице, абсолютно, абсолютно. разное освещение, Люди проходят, не обязательно смотрят в камеру, плюс делать поиск, сравнивать не две фотографии друг с другом, а делать поиск по большим базам фотографий. Уже через полгода у нас появились первые результаты. Мы заняли первое место в конкурсе Мегафейс, который проводился Вашингтонским университетом. Второе место заняла команда из Гугла потому что ну, да. стало, было приятно. Ну да, это в этом вот году не, было? Нет, это в 2015 году. А, в 2015. Был. Вот. А потом, мы, потом был запуск сервиса FindFace, uh -huh. который позволяет находить любого человека по фотографии ВКонтакте. Uh -huh. И, если эта фотография есть в открытом доступе. Это сервис был создан на основе нашего поискового э, алгоритма. Да, узнал. Да, все mm -hmm. водоведно. Вот. А потом, после этого, мы как бы, начали развивать и продукты, а, и продолжили работать над кромеовой технологией и продолжать участвовать в разных соревнованиях. С помощью алгоритмов можно повысить, повысить эффективность работы человека. Вот если про распознавание лиц говорить, стоят камеры, сотни тысяч камер, даже миллионы камер, yeah. они пишут эту информацию, но... Люди просто не, не могут сидеть и просматривать эту информацию. Угу. Наверное, с помощью алгоритма, который может быстро и эффективно искать, мы можем в автоматическом режиме, в режиме реального времени э, искать людей на, на, на всех этих видео. Ну, это, как, это простой пример из, из нашей области. В основе алгоритма лежит нейронная сеть. Обучаем эту нейронную сеть на большом количестве данных заранее размеченных. В итоге у нас получается нейронная сеть, которая умеет строить информативный вектор признаков по каждой uh -huh. фотографии. То есть вектор признаков — это 80 чисел, которые содержат всю информацию улицы и которые позволяют сравнивать одного человека с другим. Я вот слышал, что ну, там, в Москве порядка там, 160 тысяч камер, да, и что ваши технологии как раз применялись э, в них. Сейчас они тоже применяются? Да недавно пошел пилотный проект на одном проценте камер. Угу. То есть там, чуть больше, чем, полтора, чем полторы тысячи камер угу. было использовано в пилотном проекте. Вот, мы его успешно прошли. И то есть, даже с учетом того, что подключен 1% камер, уже были первые успешные результаты по поимке преступников. Ну, на самом деле, вот эти вот проекты, как в Москве, это он один из первых. Угу. Есть, да, везде стоит большое количество камер, но далеко не везде что-то с, с, с этой видеоинформацией делается. То есть, угу. Она в основном только пишется, и уже постфактом, когда вот что-то происходит, можно пройти запись, посмотреть, что там произошло и так далее. Мне нужны записи из камер наблюдения на станции Waterloo и вокруг нее. Записи с 58 по 62 сегодняшняя. Там была профилактика. Все утро. Простите. Вот она, чтобы в режиме реального времени информацию, вырабатывалась. Угу. А вот в бизнесе как-то использовать можно? Ну, там, скажем, а, в ритейлах да, еще вот это как раз. У нас на самом деле две, два больших направления, на которых мы сфокусируем. Первое — это система городской безопасности uh -huh. по камерам видеонаблюдения. И второе — это в ритейле. Uh -huh. есть, в ритейле как это может приняться? Ну, самое очевидное — это поиск э, определения людей, которые продукты воруют. Но это не так интересно. Вот, а что интересно, это определение постоянного покупателя. То есть человек только заходит в магазин, с тем уже знает что, его историю покупок, что ему нравится, что не нравится, и продавцу не нужно спрашивать: а вот вам, вы за кроссовкой не пришли, а вам какие там угу. какие, какие кроссовки нужны? То есть Раз, сразу будет знать, какие бренды, например, он любит, и уже предлагать какие там например, новинки этих брендов. Ой, классно.